И э, по кворуму 14 членов у нас установленный состав, присутствует 9 человек. Э, кворум есть, э, заседание правомочное. Уважаемые коллеги, у кого будут какие замечания, предложения по повестке, 7 вопросов у нас сегодня. Все смотрели. Значит, тогда э, ставлю на голосование. Кто за повестку, прошу голосовать. Принято единогласно. Идем по повестке. Уважаемые коллеги, у нас сегодня первый вопрос о рассмотрении ходатайства регистрации инициативной группы по проведению областного референдума Новосибирской области. Как мы тут уже услышали, увидели, у нас присутствует на заседании уполномоченный представитель данной инициативной группы, Картавин Антон Викторович, 4 члена инициативной группы и э -э -э вольный слушатель, помощник. Переходим по существу у нас, я хотела бы обратить внимание членов избирательной комиссии, что мы сегодня по существу вопрос, то есть, надо, не надо, насколько он соответствует, не соответствует, не рассматриваем, мы рассматриваем в рамках наших полномочий это вопрос о регистрации. Уважаемые коллеги, в рамках предварительной подготовки документов на заседание сегодня для рассмотрения по итогам правового анализа были также просмотрены, проверены оценены все документы, поэтому мы с учетом этого представим информацию всем членам, как я уже сказала, документы все ознакомились, с проекты постановления все э, видели, то есть заранее все члены комиссии э, ознакомились, но тем не менее будет возможность, если какие-то еще дополнительно по документам будут вопросы, мы посмотрим, вот здесь можно будет оценить и разобраться э, по существу сегодня рассматриваемого нашего проекта. Итак, уважаемые коллеги. Уважаемые члены избирательной комиссии, в избирательную комиссию 24 апреля поступило подательство о регистрации инициативной группы по проведению областного референдума по вопросу о избрании главы муниципального образования, наделенного статусом муниципального района, муниципального округа или городского округа, о выборах на основе равных. Продатый подписано двадцатью членами инициативной группы по проведению областного. Мероприя. скажем так, блок ходатайств. Это проект закона Новосибирской области, внесении изменений закон Новосибирской области об отдельных вопросах организации местного самоуправления. Третий комплект, как бы, сюда же, это решение инициативной группы по проведении областного референдума о назначении уполномоченных представителей инициативной группы. У нас их э, два решения. Это Картавин Антон Викторович и Кариус Морославович. Петрович. Данное решение о 23 апреля. К этим решениям приложено заявление о согласенном на назначение уполномоченных о, на о 23 числа. И, скажем так, четвертый блок документов это решение инициативной группы о назначении уполномоченного представителя по финансовым вопросам. Севенка Андрея Александровича. Оно также датировано 23 апреля. И к этому решение, приложено заявление о его согласии быть таким уполномоченным. И материальное свидетельство подписи Севенка от 24 апреля 2023 года. Как я уже сказала, в рамках подготовки к сегодняшнему заседанию проведена оценка представленных документов. И по итогам Скажем так, обращаю ваше внимание на следующие моменты, то, что мы увидели. Понятно, что многие классы это были и сами это установили, но тем не менее, вот, с учетом, а, именно правовой оценки, а, хочу обратить внимание на следующие моменты. Как я уже говорила, а, порядок проведения областного референдума. Когда мы оценивали протокол собрания предварительно инициативной группы и в пункте 4 данного протокола, который был посвящен вопросу о принятии нормативно-правового акта, выносимого на областной референдум о поддержке инициативного проведения, по этому пункту вот мы пару экземпляров распечатали, накопировали для членов Многие из вас уже смотрели в этом четвертом пункте данного протокола, посвященному этому вопросу, что идет по тексту. В соответствии с представленным протоколом, инициатива проведения областного референдума, вернее, голосования и принятия решения по именно вопросу... Утверждению э, этого вопроса, хотя название самого вопроса оно предполагало принятие решения, но в пункте э, речь шла вот по тому тексту, который мы еще раз внимательно все посмотрели. Там даже было написано утвержден и ниже голосование. Голосование, все проголосовали единогласно. Это вот как бы первый, э, наверное, и один из самых главных моментов, который предлагается для обсуждения. Второй момент – это уже, скажем так, когда мы оцениваем документы, то мы их оцениваем в полном объеме, смотрим на все замечания, которые, может быть, даже не являются там препятствием для того, чтобы принять постановление В соответствии с, вот, с пунктом 8 областного второго статьи 9 закона об областном референдуме, если на референдум выносится вопрос о принятии нормативного акта, в регистрации должен быть приложен проект соответствующего нормативного правового акта. По тексту ходатайства так и есть. Предлагается вопрос, и по приложению там а, действительно тоже приложен а, проект закона о внесении изменения в а, закон Новосибирской области, но на что мы обратили внимание? В ходатайстве э, членов инициативной группы, в протоколе э, э, собрания инициативной группы э, указано э, название «Обнесение изменений в законно области с отражением даты и номера», а в проекте, который приложен в виде отдельного, скажем так, документа э, «Закон» — в названии закона почему-то содержится, ну, как мы поняли, двойное название, потому что одно выделено жирным шрифтом, второе выделено в э, скобках, и данное название уже не содержит э, номера и дата э, право, нормативно правового акта, в инициативы В протоколе собрания инициативной группы должны быть указаны место и дата проведения собрания, количество и состав участников, фамилия, имя, отчество, председательствующего и секретаря, или результаты голосования по поставленным вопросе. Здесь ну первое, на что мы обратили внимание, когда предварительно оценивали документы, в протоколе собрания было э, указано, э, что на собрании пред... 21 человек. То есть, хотя инициативная группа у нас по ходатайству это 20 человек. И собственно по тексту протокола мы не нашли состава участников именно в тексте протокола собрания, потому что если рассматривать документ, ну, многие из вас видели этот протокол, можно посмотреть сейчас. Ну, по общим правилам, да, нет конкретных требований законников но есть общие правила и скажем так как пишется протокол и в данном случае у данной у инициативной группы получилось что очевидно они хотели отразить как-то состав тех кто присутствовал на этом собрании инициативной группы но они его вынесли Фактически, регвизия подписи председателя и секретаря собрания означает завершение протокола. Но ниже были внесены под э, фамилиями отчества подписи всех остальных членов инициативной группы. И э, почему-то были дополнительно там да, внесены подписи. Хотя протокол ведет за секретарем и подписывается двумя уполномоченными собраниями лиц. Председатель и секретарь. И еще один момент который касается по документам, это э, вот э, та норма, на которую я все время ссылалась, фактически, я говорю, статья 9, это вот та статья, которая определяет, как первоначально выдвигается инициатива и представляются документы, если исходить из смысла нормы, из членов инициативной группы, так как протокол ведется на собрании конкретно именно этой инициативной группы. И в представленных документах мы увидели как раз вот этот 21-й, наверное, человек, это Куликова по первому вопросу, ее избрали в качестве секретаря собрания. И хотя в ходатайстве инициативной группы, которая была представлена, ее там нет. как бы те э, моменты, на которые мы обратили внимание в ходе предварительной подготовки, э, те моменты, на которые ну, предлагаются, с учетом того, что возможно э, у вас еще какие-то как моменты, сейчас это обсудить, и таким образом, уважаемые коллеги, как я уже говорю, мы с вами не оцениваем необходимость вынесения, да, и принятия решения о об областном неприятии, сегодня мы, э, суть нашего вопроса э, заключается в том, что мы оцениваем, если документы соответствуют представленным законам, то мы их направляем в законодательное собрание уже для оценки соответствия вопроса областного референдума, либо если не соответствует, то отказываем на данном этапе в регистрации инициативной группы по проведению областного референдума. При этом наш закон об областном... Коллеги, Это все документы, которые нам представили, э, наша предварительная оценка. И, э, пожалуйста, если у кого-то есть какие-то вопросы к членам избирательной комиссии по документам, я готова еще что-то пояснить. У меня есть вопрос, инициативной группы на предмет персональных данных? Да, в соответствии с, да, с законодательством. Проверка эта проведена. Проведена она первоначально, проводится по нашей системе газ размечания не выявлено, и потом документы направляются в управление внутренней геоинфрационной поиски. Там тоже проверено, получена информация о том, что... проводилось при их анализе, сам все посмотрел. Значит, да, самый основной момент, который является нарушением закона, это то, что... сказательная секретаря, то есть, я не видел в формировках что секретарь должен быть членом инициативной группы, должен быть не был членом инициативной группы, потому что он, а, у неё нет регистрации. препар samsibirsk'я лозы, соответственно, секретарь просто присутствовал, проводил пометки и помогал мне вести собрать. Если такая необходимость в законе, я не видел, то бы я в законе. в законе конкретно вот так не написано, что председатель и секретарь должны быть из инициативной I люди ваши членцы правит они правит это международный да, да. и вы могли их и перечислить тех что вот члены инициативной группы а призывали да? ну и, и да, я мы, мы так мы так считаем да то есть здесь нет жесткой привязки к закону мы совершенно правы да? а -а -а. и вы же заметили когда я э, выступал я слышал это я помню, так, что было. все вот это остальное да его можно было бы на него как-то формально не обратить внимание да но Коль есть основной момент, по которому мы не можем принять документы и вынести постановление о регистрации, то все остальное это уже по ходу, чтобы вы это дело учили. Причем никакой же проблемы нет, чтобы секретарем был кто-то. из Так вообще не Секретарь тот, кто готовил документы, как правило. Да даже не важно, кто писал протокол, понимаете, да? Присает анонс на наше заседание мы приглашаем, допустим, у вас в Георгий Секретарю заседание. Нормально, да? если я готов документы, то Ну, тогда вопрос, если у вас инициативная группа, получается, что кто-то другой готовил документ, а вы там, как бы, какие-то отношения. А мы выдвигаем их на ваш суд. Это хороший пример, да. А его, и и сказал, что там вот эти, эти вещи формальны, эти вещи формальны. У нас закон вообще формальный, поэтому надо соблюдать абсолютно все. Мы вам указали на то, что нужно будет учить в следующий раз, если вы надумаете. Это ваше право. Воспользоваться или нет. Я? я бы на вашем месте воспользовался. Почему? Потому что в следующий раз мы не будем так военны по отношению к этим формальным. Можем перейти к Переходим к округа или городского округа, избирается только на муниципальных выборах на основе общего, равного и прямого избирательного права и тайного голосования. Знак вопроса. Это мы полностью перенесли из ходатайства. Пункт 2. Направить копию настоящего постановления полномочия Уважаемые члены избирательной комиссии, кто за данное постановление, прошу голосовать. Кто за? Кто против? Кто воздержался? Один воздержавшийся, 8 за и один воздержавшийся. Так, уважаемые коллеги, этот вопрос закончен. Приглашенные могут быть свободными, мы переходим дальше к следующим вопросам. Так, и есть это и. Вы сегодня после обеда, в 2 часа можете подойти, если сегодня она вам нужна, кабинет 210 у секретаря, Посмотрим. если сегодня не нужна, то значит 10. Хочешь что-нибудь для эфира сказать? Да, давай. Всем привет, капитан Анатон с вами говорит, ну, как предполагалось заранее, то есть начинают докапываться до места, до места, которые прямо не прописаны в законе, типа вот секретарь должен быть членом инициативной группы или не должен, но я считаю, что не обязан. Инициативная группа, эти 20 человек, которые обладают избирательным правом, прописано, имеют свою регистрацию в Сибирской области, они все перечислены, и к их составу никаких замечаний, но вот типа секретарь собрания был не из их числа, а это, как они считают, нарушение, хотя в законе это не прописано. И другие моменты, то есть, как, к примеру, четвертый пункт протокола, с их, с их точки зрения основное замечание. Ну вот, написано не так, как мы считаем нужным. Как? В законе нет. <смех> как должен быть справедливый вопрос? Там нет такого. Но мы сделаем, как они хотят. Окей, не вопрос. То есть на эти выходные, я думаю, мы соберемся еще раз и подадим на следующий рабочий день уже с измененными всеми местами этими новым документом.